Решили сходить на кладбище, пока еще сухо, тепло, а то на следующей неделе снег обещали. Вон шиповник уже отходит, надо пособирать, может быть, ягодки. А деревья уже все. Листики сняли. Идем собак кормить. Добро пожаловать в лондон Мол. Чё ты там нашла? Боярышник? Да, не, не знаю. Да, возможно. Крупный, крупный какой, красивый. Так возьми себе, Нарви. Да ну нет, тут дорога А, нету. ну да. Ну, вообще да, красиво. Такой крупный, такой, не Вот такой вот у нас новый райончик. Машины едут, Челсик идет, маршрутка стоит. Бесплатные маршрутки до Лондон Молла у нас курсируют от метро большевиков. Пять минут, и ты уже в торговом комплексе Лондон Мол. 4 ноября. Все, Челсик, стоп. Стоп. Там дальше машины. Машины там дальше. Там дальше машины. Жди, когда проедут. Нельзя на них кидаться. Молодец. Нельзя кидаться на машины. Нет. Челсик у нас вот так по подиуму любит ходить. Ну, вот какой мотоцикл у нас тут. Прикольный. Ресторан Токио-сити. Никогда не хожу по ресторанам. Люблю свою пищу. Ну вот, заходим на кладбище Киновеевское. Как будто бы другой портал. Попадал в другой мир, в другую вселенную. Да, здесь всегда так тихо, спокойно. Ну что? Красиво тут, конечно, нет, летом нет, особенно и осенью. Ну, а сейчас уже Ладно, все листики опали, снега ну, пока нет. Распили. Да, ну, ну я всегда люблю зеленькие. Сейчас еще грибы найдем. Да. Вот здесь у нас колумбарии находятся, а также могилки. А там уже большое кладбище. И тут вот наша могилка. Привет, Стас. Мы все еще живы. Победа будет за нами. Своих Сейчас будем кормить наших подопечных кладбищенских собачек. А также мама говорит вороном, чего то мы взяли. Всех накормим. Давай вот по этой стороне. По этой? Ну, пошли по этой. Ну, уже. Вороны? Мы идем вас кормить. Какая елка. Смотрите, ну, какие красивые. М Я Кипариса. Только... Ну, давай. Нам надо такой же посадить. Есть такие вот лейтенанты тут захоронены, павшим в боях за нашу родину, за советскую. 1943 год. И вот уже выходим на церковь. Здесь находится офис кладбища, И здесь живут собачки. Сейчас мы их покормим. К сожалению, пирата уже нет, но зато появился новый мальчик граф. Сейчас покажем. У -у -у, полетели! Все, они знают, что мама принесла еду. Уже взяли. Ну, насыпим, насыпем еще что-нибудь. О, она заметила. Ой, голодные какие сейчас слетятся! Лето. А летом зажравшиеся были ничего, Не хотели ничего есть Ворон мы любим Подкармливаем Молодцы, кушайте Только не деритесь Так, ну вот офис Мама пошла за собаками, а я пошла кормить ворон. Здесь насыплем сейчас. Вот так. Все, вывалим. О, какие-то плевушки тут. Мамка набрала. Вот так. Найдут. О, летят перелетные птицы. Иди, кормись. Молодец. Розочка! Ай, ты наша красавица! Здравствуй, куколка! Здравствуй! И Мончик бежит! Ой, чуть не упала. Привет, привет, Розочка! А где град? Крас... Ай, челсик! Красиво, нет? нет? Красиво Что случилось? В машине, в как жалко. Ну, так он бешеный. Ну да, ]стве. он молодой. За кем-то, наверное. Моня, жалко. жалко. конечно. Вот такая судьба у угу. Монечка, красавец. Я тебя еще не гладила. Красавица, умница. Здравствуй. Крошечка. Любимая. Рыженькая тоже. И роза любимая. Мама кашу принесла, Моня. Моня любит кашу. Вот, горячая. Но она как-то так лизнула и... Монечка. Вот так, вот вкусняшка. Жиденько это. Намного лучше, да? Чем косточки, до да, корм. Молодец, кушай. И Розочка тут наслаждается своим завтраком, ужином. Нет, обедом. Вот смотри, сколько варил. Ну что, все растаскали? Это нет, это не Куша, это пластмасса какая-то. Роза наяривает свою косточку. А вороны уже ждут, что там останется у розочки. Что там у розочки останется. А, Роза довольно и счастлива лежит. Красотка наша. Красавица. Накашалась. Умница. Кушай. Хочешь с воронами поиграть, Челс? Я хочу косточку от розы косточку у розы хочу спереть а, все да? а. роза любит когда ей по попке стучат жарко. Ну, я же говорила будет жарко тебе в этой куртке Маме купили куртку в Тики Макси. Да, Давным-давно. Давно. Давно. Уже 10 лет Да, купили. ну все как да. новенькое. Не, не 10 лет. Мы где-то в 2018-м, может. Недавно. 50 фунтов, по-моему, она да, стоила. Да, Розочка. Да, да, да, да. Розалия. Да, вот, молодец. Вот, лапку роза. Mm. Хорошая собака. Mm. Мама боится ее тут Моня укусила нечаянно Она косточку кусала вместе с пальцем Мамином откусила, так мама думала все от бешенства помрет. Сегодня с опаской шла Жива ли Моня Не пошла она делать уколы в очередной раз Какой это был уже? Третий? Два раза Два раза уже делала укол. но там были какие-то кошки дикие Там собаки незнакомые Незнакомая собака и кошка, по-моему, ты ее а, из сетки кошка. вытаскивала. Да, первая собака, вторая дома кошка. Ага. А чем? тут Моня-то вроде как при кладбище, а. поэтому не должно бы. Ой, о, о, еще о, еще а, дым. это она на челсика, что косточку. Ой. Челсик все, пытается. Лапы, лапы. Ну кушать. все, дай покушать. Ну Сейчас пошли. Взять, ага. Сейчас, второй раз не дай. Дай лапку, дай лапку. <говорит> Нет, она слушает, что там Моня гавкает. <говорит> Мне так неудобно <говорит> тебе лапку <говорит> давать. Отстань. Так. Нет. Это что такое? Все, все, все. Ты чего рычишь, Челс? Так нельзя. Ай-яй-яй. Пошли. Вот такая тишина. Тихо, спокойно. Мы любим здесь гулять. Какой интересный памятник в виде скрипичного ключа. Арфа, музыкальный, наверное, музыкант женщина кипарис. была. А смотри, как кипарис красиво смотрится. Он такой шикардос. Нам надо тоже такой посадить. Стас у нас любил кипарис. Скворечник, ну да. Надо нам Я про кипарисы говорю, ну, что Стас любил у нас, и нам надо такой же какой-то. Ну, может быть весной, если мы живем. А он березка такая. А это вот как он церетели? Да. Памятник. Какие росы шикарные тут. Каждый, каждую неделю, по-моему, кладут такое. Ага. Зурацеретели. Автор. Вот кто-то ведь сделал своим родителям, наверное, памятник <coughs> заказал. И вообще тут такое все ограждение красивое. Лавочка, столик. О, березки. Кто-то упаковывает на зиму целлофан памятники. Никогда не знаешь, когда тебя застанет. Твой час пробьет. А вон, смотри, розы посадили. И тоже кипарисы. Вот, наверное, сейчас их надо сажать. Смотри, как хорошо кипарисики тут будут, если... Челсик, ты куда? Пошли, все, домой. Любит встать так напротив машин стоящих и смотреть, да? Чьи там огоньки?